Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я, Саша, и сегодня мы вместе с вами будем играть только замечательный мини-режим, который называется Party Games. Ну что, ребята, поехали? Так, ребят, у нас остается все лишь там пару секунд пару секунд это 10 секунд так я практически ничего не слышу, окей, ладно я надеюсь, что то, что вы хотя бы хоть что-то слышите, о боже паркур с шейдерами, да классно, супер, ребят, просто прекрасно я не знаю, как я буду паркурить с шейдерами они, кстати они слишком сильно, э, как-то ну, короче, очень Сильно как-то отсвечивает у меня лаву, но они очень классные. Я прям кайфую. Так, я занял второе место. В принципе, это прекрасно. Это супер, это классно. Кстати, если что, ребят, шейдер называется Beyond Bluff Shaders. Кто не смотрел выпуск про топ-5 äh, шейдеров, обязательно посмотрите. Очень крутой выпуск. Всем советую, просто для просмотра. Вот там был обзор на эти вот шейдеры прекрасные, прям вах, мне нравится. <coughs> так, о, <coughs> извините, вау, ну просто небо суперское. Так, нам куда? Опа, ля, -ля. все. Вот в этом месте надо вроде встать. все будет прекрасно. Так, укрытие, ребята, укрытие. Так, все, да, мы в укрытии. Так, пять игроков пока что. Это меня не очень сильно радует. Боже, боже, боже. К куда? Да шо ж все в одно место идут, ёб! Боже, боже, боже, боже. О, три, три человека, ребят. Мы в тройке с вами. Уху, да. Это уже восьмая волна. Так, кстати, вроде на одиннадцатой волне можно будет драться. И, ребят, кстати, хотел вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, на котором сейчас выходит, ну, точнее, начнет выходить а, очень интересный летсплей. Вот, и надеюсь, он вам понравится. Просто я хочу тоже тот канал развить специально. Опа-па-па-па! Ой! Так, два игрока, два игрока, ребят. Что? Так-так-так-так. О! Так-так-так-так! Нет-нет-нет-нет-нет! О! Да! У меня получилось! Да! Ее! Yeah! Ясбич. Так, ребят, я думаю, то, что я... Хотя и так нормально, в принципе. Так, сколько у нас человек хоть на сервер Ой, не, ну, немало-немного, нормально, короче. Так, пошли вон. Будем драться с селедкой. Все прекрасно, ребята. Это знаете, как раньше было, типа, э, что-то там. Ну, короче, когда мирились, там, типа, э, мирись, мирись, мирись, и больше не дерись, что-то. Э, а если будешь драться, я начну кусаться, я ударю чем-то там. То ли камнем, то ли кирпичом. Что-то я к тебе приду в гости, будем драться. Короче, э, что-то, ну, типа, драться колбасой, что-то там было. Господи, ребят, напишите в комментариях, вы помните, это вот раньше, когда мирились. Так, ну-ка, что-то такое Разносим Всех их Что ж ты такой Нет, мое первое место Займет какой-то прашмантин Я вам не дам <с> Украсть у меня место Вот просто так э -э -э -э. Вот это вот чулка она меня задолбала О, у меня, кстати, по таблице Первое место, вот я сейчас накаркаю о боже, это мой самый нелюбимый мини, ой, под мини режим, потому что я не умею в него играть. Ах ты, там какая-то шмень. Уходи отсюда. Он меня сейчас грохнет, на. Это он меня? Ой, я кого-то убил игроков 3 здоровье 8 интересно мы тут а мы тут не регенемся, там вроде бы пока ну когда время закончится Эх! О, меня грохнули кажется у меня украли сейчас первое место а нет не украли пока еще но меня могут догнать это всего лишь э, сейчас будет пятая мини-игра Вау, вода прям супер. Я об этом уже рассказывал в своем ролике. Опять же, повторяюсь. Извините, болею. Боже мой, как же близко было. Ну там бегайте, прыгайте. Ах ты собака, юзаешь мою тактику? Прошманте. Сейчас как взорвемся, блять, вместе. Пизда нам. Че ж Девка не умирает? Она че, ангел смерти? Бляя! А чё у меня третье место-то? В смысле, это что за несправедливость? <с <с так, значит, сейчас будут на нас падать наковальни, значит. Не очень люблю вот этот подменный режим, опять же. Сегодня у нас день какой-то стрёмный. Боже, боже, боже, как же страшно, как же страшно. О, боже. Ай! Что это было? А еще я с шейдерами. О! Как бы не сшибло ш... <coughs> меня сейчас. К чертовой матери. Там вроде надо мной наковальни падают. Мне не совсем нравится этот режим, потому что он долгий, он скучный. Где экшен? Где адреналин? Боже! Прям надо мной. О господи. Бляха, муха! Нет! Я хоть занял хоть какое-то место. Ну, наверное... А, нет. Ни хера не занял я. Что? Ой, вот этот мини-режим я вообще не особо люблю. Так, нас 5 человек, что ли? <клес> Эпа! <клес> Чего? <клес> О, кстати, у меня красный цвет. Напишите в комментариях ваш любимый цвет. У меня это красный. Красный опасный. Не потому что красный опасный, а просто потому что красный очень красивый цвет. Вот напишите, вот у вас какой. Мне будет очень интересно почитать комментарии Все комментарии я читаю, некоторые лайкаю Пишите, чем больше комментариев, тем э, э, больше я буду с вами общаться Больше взаимодействовать э, Буду стараться, кстати, еще Фак Стримить Если буд будет много комментариев, будет активность под видосами Поэтому пишите, давайте, жду СМСки от вас Будет под этим видео Сколько там? 30 комментов и я что-то вам да и сделаю Опа Фак О, первое. <coughs> да Ой, из лука стрелять сейчас будем Сейчас Последний мини-режим Меня, кстати, могут <coughs> догнать там я никого не могу попасть с этими шидерами. Шо ж это такое? А, не, я попал. Так, там... ТИНТИ! Так, зомбаря, мы его там грохнули. Ё-моё. Т... А ну, иди сюда! Т... Я не хочу обычных. Так. Если меня сейчас обойдут, это будет не очень круто. А ну иди сюда зайнка, зайка, зайка, зайка. А ну, опа. Мм, две золотые зайки. Нет. Третье. А, первое. Ой, фух, фух. У меня по таблице первое. Да. Еее! Точно первый. Да, 13 звезд у меня самая высшая позиция, поэтому сейчас мы с вами перейдем в хаб, и я с вами буду прощаться. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Сашари. Всем удачи и всем пока.